Девы. Сегодня мы рассмотрим, что ждать вас ближайшие три недели, со 2 по 26 июня. Именно в это время Венера будет двигаться по вашему символическому 11 дому друзей и дому, связанному большими коллективами, дружными коллективами или не очень. Но в любом случае... Непосредственно эта тема в ближайших три недели будет для вас очень важна. И что самое интересное, она будет достаточно благоприятна. Поскольку Венера сама по себе, она еще и мягкая, и чувственная будет в этом знаке, и внимательная. Она будет располагать к соединению, к желанию понять друг друга и объединять. Ну и плюс она еще будет периодически образовывать два чудесных аспекта, два тригона. Первый это будет тригон к юпитеру который находится в вашем доме партнерства между венерой и партнером со второго по седьмого, между да, венерой и юпитером в доме партнера со второго по седьмого. и следующий это будет уже у нас период 17 по 22 к вашему нептуну в том же доме партнерства на самом деле эти аспекты они очень благоприятные и принесут вам определенное удовлетворение от ваших партнеров, ваших чувствах, ваших эмоциях. Несмотря на то, что Меркурий будет ретроградным и не будет благоприятствовать новым знакомствам, можно говорить смело о том, что любые взаимоотношения... С вашими хорошо забытыми старыми людьми имеет шанс на второе дыхание, на свое возобновление. Если же что-то у вас долго откладывалось, не получалось, то наконец-то настало время, чтобы порешать что должно происходить в ваших взаимоотношениях, там, перевести их в какое-то другое русло. И вот эти аспекты, они очень гармоничны, они очень счастливы и будут способствовать тому, что ну, ваше задуманное партнерство должно исполниться. С чем же мы ступаем? С договорами, с передвижениями. И на время его ретроградности вам достаточно будет сложно осуществлять ваши какие-то задуманные планы, и цели, в связи с тем, что могут быть приняты... Ошибочные решения до 23 числа он будет находиться в вашем доме карьеры поэтому ваши карьерные дела могут немножечко притормозиться но более-менее все пойдет вперед уже после 23 числа поэтому если хотите можете вперед его ретроградное движение посвятить либо отдыху либо доделыванию каких-то старых вопросов на которых у вас раньше не хватало времени с 11 числа Марс перейдет из рака в ваш 12 дом. тайн, Тайных поездок, путешествий, ну и вообще всего того, что вы не афишируете. Не поэтому вы станете в этих вопросах более активны. Также до 23 числа очень важно уделить внимание своему здоровью. Поскольку... Может быть необходимость сдать анализы, может быть, пройти какие принять какие-то профилактические меры, поскольку здесь еще и добавляется ретроградный Сатурн, который находится в вашем доме здоровья и работы. Он здесь пробудет до 11 в ретрофазе до 11 октября, а ретрофаза говорит о том, что дела по работе и по здоровью могут идти, ну, двигаться как-то с пробуксовками. Может быть необходимость периодического возврата назад к чему-то. вот У вас будет чувство, что вы буквально карабкаетесь большим трудом. То есть не идете, а карабкаетесь по чуть-чуть, продвигаетесь в темах работы, в темах здоровья и карьеры. ну Такая будет кармическая необходимость. С... 12 по 15 Венера также будет находиться в прекрасном аспекте в секстиле к Урану, который находится в вашем девятом доме. Так, правильно? 12, 11, да. 10, 9. И это говорит о том, что это благоприятный период для путешествий, для дальних путешествий, для того, чтобы переоформлять документы, для того, чтобы может быть с кем-то даже познакомиться но эти знакомства не будут надолго ретроградный меркурий не дает долгосрочных знакомств как правило наиболее благоприятное время это период уже идет во время директного прямого его движения которое настанет после 23 июня есть еще вариант что к вам кто-то приедет в гости в период с 12 по 15 может быть вы кому-то поедете в гости далеко с 20 по 24 обратите внимание, между Венерой и Плутоном образуется четкая позиция, вот как сейчас между Марсом и Плутоном. И это она затронет ось карьеры и, вернее, нет, не карьеры, а дом друзей и ваши любовные дела. Это указание на то, что... Какие-либо изменения, преобразования в вашем дружеском окружении могут повлечь за собой изменения в вашей любовной сфере. Также это может касаться и ваших хобби, ваших увлечений. Наверняка у каждого из вас есть ну, то дело, которое вам нравится. И вероятнее всего для того, чтобы улучшить положение дел в этом доме по любви, по хобби, ну, может быть нужно поменять то окружение, которое у вас есть. Поэтому рискуйте, и вполне возможно, что у вас все удачно проиграется. Тем более, что 24-го полнолуния, и после него есть шанс начать что-то заново. На этом астрологический прогноз закончен. Сейчас мы посмотрим, что у вас ожидает на Тару. Сегодня мы будем с вами рассматривать две основные сферы жизни. Это работа, это любовь и основной совет – на трех разных колодах. Значит, по работе. Здесь идет умеренность, в общем-то, без каких-либо особых изменений. Дела двигаются четко по намеченному плану. Благодаря вашей личной, ну, даже это не инициативе, а не, некоторым идеям, которые к вам пришли. Причем эти идеи были хорошо продуманными, очень хитренькими. То есть хитрость, планированным манипуляциям вам удастся удержать свои позиции. Все будет достаточно ровно и спокойно. На переход на новое место это не похоже. Теперь, ну, также это может быть указанием остерегаться каких-то нечестных компаньонов по отношению к вам. Ну, и в частности, это руководство. Не компаньоны, а руководство. Теперь еще интересная ситуация. Здесь, я думаю, для кого она лучше проигрывается. Наверное, все-таки для женщин. Поскольку здесь есть указание на то, что вы можете себя вести как, это у нас туз воздуха, это, знаете, как такая хладнокровная, прагматичная, расчетливая барышня. То есть вы не бросаетесь в омус головой, вы пытаетесь все просчитать, пытаетесь действовать хладнокровно, исходя из собственных, ну, исходя из позиции ну, насколько мне это нужно то есть вы играете играете своим партнером и возможно вы ожидаете от него получить ласку внимание заботу но но ваши отношения в некотором смысле похожи на кинопленку то есть э, мелькает мелькает как мелькает э, каждый день, как один и все достаточно обыденно. То есть вы являетесь здесь наблюдателем. Я не вижу здесь каких-либо конкретных перемен. Все ровно и спокойно. Не хватает эмоциональности во взаимоотношениях. Ну, знаете, скука. То есть есть, наверное, смысл как-то в чем-то там поиграть. Теперь, что касается мужчин. Тут к вам проявляет интерес некая барышня. Вы вроде бы как и не сильно в ней заинтересованы, но она очень даже заинтересована. Барышня относятся к королеве воздуха, воздушные близнецы, весы, водолей, и она может кардинально повлиять на вашу жизнь, может принести в нее очень сильные кардинальные изменения. Интересно, с чем присоединяется эта тройка воздуха оно принесет переживание сердечную боль один воздух один воздух и здесь есть, есть еще указание на то что она будет за вами наблюдать здесь знаете как будто бы она пыталась, будет пытаться призвать вас к справедливостью к справедливости к законности обращайте на это внимание что вам это нужно ну нужно ли вам это что вы от этого получите теперь главный совет вам переродиться Посмотреть на свою жизнь совершенно по-другому. Должна быть трансформация. Вы должны обрести цельность внутри себя. Проецировать происходящее в мире на себя. И осознать, что вы просто живете. Что все на самом деле очень просто. Нет ничего сложного в этом мире. И нет смысла что-либо Я здесь сейчас. Этого достаточно. Ну что ж, на сегодня мы закончили с вами прогнозы. Надеюсь, что вам было интересно. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующем периоде.